Вау! О, задрались! Одиночки там, хвостопады здесь. Ух, как они задрались! Вот это он, красота! Красавцы! Вот это лед, птица, которая вывелась в Казахстане. А. Вот она летает, как... Ровно месяц, как я ее начал поднимать. Сегодня ровно месяц. Сочи поднялся, молодой, который гребет. Опа, вот она. Он должен перевернуться скоро. Таков, чем молодой последний. О, разделились. Желтые тоже пошли ястреб, смотри, смотри, смотри, смотри, Ух ты, напал, это что за коршун какой-то гоняется за голубями. Вот это, беркут за голубями гоняется. Вот это да, чуть одного не взял, не Осилю. Вот османочка встала. Он ее чуть не взял, а она отработала. Вот это да. Атака двухметрового. Ух, молодец, как научилась складывать крылышки. По-нашему. Чтоб хозяин не беспокоился. Давай, поперла вверх. И снова. В средний лёд. Молодцы. А там те, которые не боятся смерти. супер ух как она на грибле идет Сиреневый какой молодец молодцы вот это да как он ее чуть не взял супер чего напугались. Молодец, шумный парень, как он идет. Супер молодец. Напуганный.